А скажите, пожалуйста, добрый день что, я Камеры здесь фиксируют, да? да? Я вижу, вы меня сегодня оштрафовали Вот я вас долго ждала, хотела моя белая 1564 вот я, ну, ладно. ну, расскажите мне, пожалуйста, вот когда эти знаки появились Потому что я почему остановилась? Я остановилась, мест нет ну, я стала, Думаю, сейчас а быстренько в Макдональдс. я вам не скажу. Ну, не вот знаете, о, да? Это три, они точно уже есть. О, да. я их Это никогда не видела. Я думала, мест нет, значит, там можно спокойно остановиться. Хотя оно включено, мест нет. но ну, вот смотрите, вот машина заехала, вот, видите. А другая вот какая -то? он паркуется, вон выезжает машина. То есть кто-то выезжает, кто-то заезжает. А ну, да, так он, видите, сейчас стопы загорели. Сейчас он выйдет, кто-то туда заедет. Но оно тут как муравейник. Ага. Ага, и вот это вот, а почему такой большой штраф? Мне 5 400 с чем-то. То не 5, то 5, там один два три 4, 5, то татый пункт. Псу, вот вроде вот. бы как 5, а какой штраф? Вот, да, да, 340, да, вот такое. 000. А сколько денег там? Ну это 340, я не знаю за что у вас. Если вас за знак оштрафовали, значит 340. Ну вот такое же, как у вас написано. 5? Точка 400, я думала 5430 гривен. Не, не, 340 не, а там, и а 10 там дней 50 пишется 50%, процентов, да? да? То есть как за этот. А там пишется словами, сколько денег? Где-то не, пишется, нет? Нет, не, не, не, вот это не, просто 5 точек. Вверху вот пишется 340 а, гривен. А, есть, есть, есть, есть. И там, ну-ка, там... Ну, пятый ну пункт, все, спасибо. Это... А куда эти деньги идут? Бюджет уже ну, написано. Головное управление казначейства в Нью-Джерси. Бюджет. Ну надеемся, что Филатов космос за эти деньги не летает. Все, спасибо вам, до свидания.